Погнали, друзья! И первая малюсенькая просьба к тебе, дорогой зритель, введи, пожалуйста, мой реферальный а, код. А, нажав на F4, а, выбрав а, вот в этих вот трех точках рефералы и вот сюда, вот в это вот поле, активировать реферальный э, код. Мне определенно придут с этого небольшие плюшечки, но и я тебя, братишка, запомню, напиши еще мне об этом в комментариях, и, возможно, мы с тобой сделаем NextRP гораздо красочнее и интереснее. Скопировать код можно будет в описании по данным видосикам так, значит, решил попробовать я тут поиграть в NextRP, это у нас, значит, игра про Россию, да, такая вот своеобразная а, онлайн м, ролевая пошаговая игра с такими элементами, да, индивидуализации и так далее. Ну что ж, сутью этого видео будет то, что мы начнем играть с самого нуля Посмотрим, каково же новичку, когда ты начинаешь играть в NextRP Когда ты без всего и полный бичара а, с нулем денег практически с нулем в кармане Ну что ж, друзья, погнали Ну а перед началом видоса, как обычно, попрошу поставить лайкос под данный видос Ведь мне очень важна твоя поддержка Поддержи, пожалуйста, братишку кричал лайком поставь, Напиши комментарий какой-нибудь интересный А я взамен буду радовать тебя новыми годными видосами в мире игровой индустрии скорее всего твоя любимая игра уже есть на моем канале просто переходи на мой канал и смотри играю значит я на уральском сервере однажды в россии так вот у нас на такое вступление да здесь есть друзья какая-то составляющая небольшая вступительная Сейчас посмотрим. Так, значит, едем мы на гелике, да, я так понимаю, это Мерседес какой-то крутяцкий, да, джипарик. Едем, значит, мы на нем куда-то. Нам тут а, предлагают обучиться ВСАД, управлять, значит, управлять транспортным средством, Остановитесь. остановить автомобиль, чтобы прочитать. СМС дается мне здание. Да, нажимаем и смотрим. Эй, босс, у нас новый заказ в авто, ав, автосалоне. Приезжай, принять товар. Можешь найти на карте, нажав клавишу М. Да, ребят, вступление. Я тоже все это дело покажу. И, возможно, кто-то, может быть, не знает, я не знаю, как у нас... Или, может кто-то подзабыл, каково у нас там во вступлении. Вот я, ребятки, сейчас еще и демонстрирую. Да, принято, понято, едем вот на тот красный маркер, который перед нами. Так, поехали, поехали. Я так понимаю, мы уже почти что доехали. Да, тут мне показывают, куда нам надо ехать. Радиальное меню, удерживаю тап, чтобы открыть радиальное меню. Принято, понято, завести двигатель. Да, отлично, двигатель у нас заводится. Просто вы послушайте, какой рык у этого автомобиля. Злостный рык, я надеюсь, всем его слышно. Так, ну все, выдвигаемся. Выдвигаемся на красную точечку. Хорошая машина. Ничего так мы начинаем, да, с нуля. Да, кстати, момент создания персонажа я немножко пропустил. Да, тут еще есть создание персонажа. Можно выбрать пол, можно выбрать... Три типа от каждого а, пола. У меня, по-моему, класс четкий стоит. Четкий парень, да, который подъезжает вот на таком вот Мерседесе к своему собственному автосалону. Или, или, может, даже не совсем собственному. Так, нажмите Enter или, и выйдите из машины. Мы вышли. Что Бог, дальше? Нужны документы на товар. То есть я еще и босс, офигеть, нажмите Q, чтобы открыть инвентарь и перетащить накладные на администратора, офигеть, я босс. Кстати, этот персонаж похож на какого-то а, типа из какой-то gta -шечки. Зритель, если ты понял, кто это такой, из какой gta напиши, пожалуйста, комментарий. ну а мы выполняем пока что действия. Накладные отдаем этому Отлично. типу. Отлично, теперь можно принимать товар, вот Ваши деньги с продаж Замечательно, так, осуществили сделку Я так понимаю, нажмите пробел, чтобы забрать Денежки, плюс 1 миллион Рублей, ни хрена себе 1 миллион уже в начале игры Мне дают, вот это, ребятки Подгон, вот это, я понимаю Житуха, друзья, сейчас бы в какой-нибудь кабак И с девками завалиться, да, на этот миллион Рублей было бы вообще замечательно Нажмите Enter или F, чтобы Сесть в машину, проще паренные Репы, все, жизнь удалась, ребятки Едем быстренько тратить бар. Ну все, ребят, выезжаем. Нам необходимо вот туда, вот да, на тот красный маркер. Не знаю, как туда проехать. Ну, вероятнее всего, игра мне подскажет, куда мне надо ехать. Так, Здесь повернем направо, здесь повернем налево, вот в этот, наверное, туннельчик. Да, ребят, едем довольно счастливые у нас лям рублей в кармане, вы представляете, только с одной сделки мы сейчас только что срубили лям бабла. Это просто феноменально, просто, ребятки, жизнь настоящего удач удачливого человека, то есть называется, жизнь удалась. Ну что ж, едем, ребятки, едем тратить деньги. Почему потемнело все? Потемнело, ребятки, в глазах почему-то. Так, едем, едем, и что у нас здесь? У нас темнело, смотрите. Едем через какой-то мост, я так понимаю, да? И что тут такое? О, куда ты прет? Куда этот вообще тип на этом грузовике-то прет? Я вообще не понимаю. Просто на... Ох ты ж, елы-палы, а! Елы-факен-палы! Меня просто скинули в реку, отжали мой Мерседес. Черт возьми, бандюганы какие-то. Вы видели, ребята? Вы видели, что происходит? Ха, вот такое вот вступление. Добро пожаловать на Next РП нам пишет игра, такой вот, ребятки, теплый приемчик, поэтому если вы решили поиграть в Next RP, ждите, обязательно такой теплый прием вас ожидает. Ну что ж, ребятки, я думаю, что сейчас мы как-то продолжим. Три недели спустя меня нашли в какой-нибудь канаве, да, с каким-нибудь кляпом во рту или еще в каком-нибудь другом месте. Так, отлично. А, внимание! Тебя ограбила мафия, отняв у тебя все средства, оставив тебе только паспорт. вернее все, что принадлежало тебе и восстановить справедливость, как это сделать, решать а, тебе. Вот так вот, ребятки, мы начинаем. Возможные варианты развития. То есть мы можем устроиться на работу, да, мы можем а, найти а, возможность поработать. Разнообразные работы, которые являются основным способом заработка. Да, здесь можно посмотреть. Треть можно во фракцию вступить, госслужбы, которые увлекают своими возможностями и властью. Замечательно, когда можем вступить во фракцию или можем, ребятки, вступить в какую-нибудь свою банду. То есть организованная преступность, которая живет по понятиям. Я думаю, нам это как раз-таки подойдет, ведь я специально создавал персонажа Бандюгана, который идеально подходит на роль бандита так ну что ж ты активируйте чат за активируйте голосовой а, чат принято понято то есть тут все просто и а, понятно вам доступна защита О. на один час чтобы, чтобы снять защиту нажмите на клавишу n запустите плейлист в кино какое-то задание ежедневное и что-то там да поговорите с александром получите транспорт первое мое а, задание вот, смотрите, ребят, все люди здесь совершенно живые, то есть такие же игроки, как и я. Здесь нет каких-то неигровых NPC, которые бы пудрили нам э, мозги. Здорово, Доминик Торетто. Это, смотрите, какой крутой скин у парня. Сколько с такой скин Сколько стоит? Сколько такой скин стоит? Не помню. Что, подарили, что ли? Ну, нет, конечно. Ну, слушай, повезло тебе, повезло. Очень... Тоже такое хочу. Когда-нибудь накоплю, наверное Так, ну что, ладно, выдвигаемся тогда Выдвигаемся, у нас, значит, задание Получить транспорта Поговорите с Александром А, 190 метров, так мы можем пешочком добежать Оп-оп-оп, ребятки, вот такой вот походочкой Веселенькой мы погнали Вау, какая задница классная Ничего себе, классно Вот такие вот, ребят, девчонки Спасибо. Какие здесь девчонки бегают. Вы смотрите, какие клевые девчонки. Так, ну что ж, 140 метров осталось нам до нашей а, цели. Я так понимаю, мы через забор-то умеем лазить? Нет? Я помню, что в GTA-шечке вот этот наш персонаж... Опа, да, умел лазить по заборам. Наш персонаж, естественно, тоже умеет лазать по заборам. Просто замечательно. Этот тип, я тоже так понимаю, бежит к Александру. Здорово, Артур, ты тоже к Александру, я смотрю, бежишь, торопишься. Да. Ну что, погнали вместе тогда. Начинаем с нуля, так сказать, карьеру. Ты не хочешь стать бандюганом? Какие планы? Я хочу. Ты в Я какую поставил. фракцию... Ты в какую фракцию хотел бы вступить? Банды. А в банду Ты в какую? Да, любую. Тут есть западная, ОПГ, восточная. В какую бы хотел? Ну не знаю, тут вообще-то новенький вот. Ну понятненько. Ну короче, смотри, сам решать тебе... Что? Так, ну что ж, погнали. Ладно, давай, удачи. Так, ну что ж, идем, ребят. Вот такие ребята здесь все вполне дружелюбные, да, все настроены, значит, нормально отыгрывать. А мы, ребятки, приходим с вами к Александру, к первому игровому NPC-персонажу, который нам. Да, Я здорово. слышал про твои проблемы. Ладно, не будем о грустном. Так, У меня, так. возможно, есть новости, которые могут тебе помочь. Но так. прежде тебе нужно выполнить пару задач. Забери мой мопец с ремонта. Так, так, отлично. Первый ребятки квест забираем. Ну что ж, мопед так мопед, что Мне не привыкать, ребятки, начинать с нуля И выполнять какие-то задачи От каких-то NPC Автомойка, автосервис, шиносервис Все, ребятки, по-нашему, я говорю Это игра про Россию Играем, ребятки, в каком-то вымышленном Нашем городе, то есть не похожим Ни на один из наших городов Насколько мне известно Если же кто-то знает больше информации Про эту игрушечку, пожалуйста Пишите в комментах, что это за город Реальный ли город здесь вообще, реально ли Карта, да, города, который существует Или же просто вымышленно Лично мне кажется, что это вымышленный какой-то город Наш, типа, российский С нашей атмосферой, и мы в нем играем Так, ну что ж, ребятки, не будем отвлекаться Давайте заберем мопед из ремонта Так, так, что у нас здесь? О, мопед, нажмите F и лента чтобы сесть на мопед Наконец-то колеса А то я уже запарился бегать пешочком Там ногах, правда, нет а В колесах-то она точно есть Так, погнали, ребятки, так, выдвигаемся А 50 метров, что-то как-то недалеко Пригнал из одной точки а, в другую, как-то прям недалеко. Изи, yeah, Изи, ребят, изи. Так, пригнали, и пойдемте обратно обратимся к Александру. Рейдерский захват, да, уведомления нам приходят на наш, я так понимаю, телефон. А, на буковку «П» мы нажимаем, кто играет на кл с клавиатуры, открываем наш телефончик, и нам сюда приходят всякие сообщения. Жители Уральского округа сейчас проходят собеседование в ряды ДПС, ребятки, можно в ДПС ДПСники податься, можно медикам пойти записаться, можно в ОФСИН, можно в вооруженные силы, да, в кого угодно здесь, ребятки, куда угодно можно вступить и где вам комфортнее будет вам счастье. Так, ну Отлично. что ж, подходим к Александру, а ты ох без ты. колес сейчас? Ну пока ты да. можешь забрать мой мопед? Да, неужели, чувак, ох ты ж, моё нам, представляете, парень дал только что свой мопед и мы сразу же достигли второго уровня, плюс нам дали 5 каких-то монеток, да, валюты и 2000 опыта сразу, поздравляем, мы достигли только что второго уровня, нам доступны новые возможности, подробнее в F1, так, ну давайте продолжим. Используйте P, чтобы открыть телефон. Да, я уже это показывал. Мы можем зайти сюда и посмотреть вот здесь. Квесты. Нажмите F2, чтобы... Так, это понятно. Это все тоже, ребятки, понятно. Но новые работы. Давайте глянем, какие мне работы. Вам доступны новые работы. Помощник грузчика и помощник курьера. На F1 в меню навигации можно все это посмотреть. Помощник грузчика и помощник курьера. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам здесь... А, можно прочитать, да, нажимая на F1 мы открываем вот это вот менюшечку, где у нас а, отражаются совершенно все Возможные, вся возможная справочка То есть по поводу того, куда можно устроиться В какую банду да, можно а, вступить Нажимая на эту вкладочку и нажав на «Показать на карте» Мы сразу же устанавливаем для себя какой-то маркер да, С помощью которого мы сможем доехать до интересующей наш, нас а, точки Кстати, вот сейчас мне показывают а, а, а, Это именно место базы западной ОПГ Группировки бандитской, в которую я, скорее всего, наверное, в ближайшее время... И а, вступлю. Так, ну что ж, э, я так думаю, легко будет разобраться с этим совсем делом, со справочной вот этой вот э, менюшечкой. Также на F2 мы сможем посмотреть, какие нам доступны сейчас а, задачи. То есть есть главные задачи э, на текущий момент, то есть это вот помощь с курьером. И, кстати говоря, будет немного. Есть ежедневные задачи, которые нам, естественно, будут каждый день поступать вот в эту вот э, менюшечку. Доступные и и тогда ли? -е. Так, ну что ж, а, поедем, значит, дальше. Поедем а, по а, квестам. Мне сказали, что мне доступно, а, доступен новый транспорт. Какой же транспорт? Давайте посмотрим. Так, так, так, набор на ивент. Ну, на ивенты мы походим потом, попозже. Какой же транспорт мне интересно, интересно дали? Так, вот этот, наверное, мопед или вот этот мопед? Я не вижу, какой-то мопед мне дали. Да, вот, ребятки, вот он мой мопед. Наша текущая задача это запустить или нет, не запустить плейлист в кино, а посмотрим, давайте мы... В наш а, списочек уберем а, маркер с нашей карты и посмотрим, какое же нам доступно текущее задание ежедневное. Так, вот оно. Ежедневная сыграю в казино, посетить ДПС а, Главное Да, вот наше задание, помочь э, курьерам Давайте его и э, начнем Совсем недалеко нам надо доехать Да, м -м, наша с вами первая задача Да, мопед, конечно же, такая себе тема Едет очень-очень э, медленно Будем стараться соблюдать все правила У, какие здесь серьезные, смотрю, тачки стоят а Не то, что мой мопед, блин Так, подъезжаем Тут что у нас такое? Что у нас здесь такое? Какой-то типок. Давайте подойдем к нему. Здорово, ты к чьих Приветствую, как ты? Это Хотя тоже Олег, друзья. А, приветствую. У меня тут подработка есть. Надо пару грузов развести. Подсобишь? За а мной конечно. не заржавеет. Конечно, подсоблю. Что мне еще делать на первом или втором уровне? Так, устроиться курьером на работу. Да, ребятки, я устроился курьером и начнем свою первую а, смену. Так, мне предлагают на своем же мопеде, я так понимаю, доставить первую посылку. Ну что ж, ребятки, поехали. Да, 5000 у нас на балансе есть на текущий момент. Как видите, 5000 рублей. Здесь, ребятки, валюта только в рублях. Второй уровень мы уже заработали, да. Ну, тут в начале игры как-то больно быстро нам начисляют очки. Аж 2000 опыта сразу за выполнение какого-то лайтового квеста. Это же, конечно, плюшки, которые... В начале игры именно заманивают нас, простых игроков-бомжиков. Так, ну что ж, подъезжаем, смотрим, что у нас здесь. Я так понимаю, мы типа сюда доставляем что-то. Так, выйдите из транспорта, так, выходим. И а, доставили, я так понимаю, посылку. Мы до подъезда прям отлично. Едем дальше. Вторая посылка находится у нас вот в том месте. Да, работа так себе, работа достаточно нудная, скучная. Но а, за неимением другого и эта работа, ребятки, будет нам... Как раз, кстати. Да, периодически поступают на телефон сообщения э, о всяких ивентах. Да, ивенты здесь устраиваются постоянно и все это оповещается. Так, что такое? Какая-то ребят, Ох ты, ты что творишь? Ты что творишь? Ты вообще охренел. Смотрите на этого парня. Он просто подошел в награду, дал мне по почкам. Видимо, у меня что-то отобрал и побежал. Так, я так понимаю, надо срочно его догнать. Как-то долго мне показал. Я бы уже давно его побежал, догнал бы, давно его отфигарил уже. Так, отнять свою посылку. Давайте попробуем. Что-то ты убежал и остановился. Ты зачем встал-то? Ну, это все скрипты. Левую кнопку мыши, чтобы драться. Так, блокировать здесь, я так понимаю, удары Это можно? Нет вообще? Так, ну, пока его за замесим. Отлично. Замесили этого типа. Не до конца, что ли еще? Ну-ка, на, держи! В наглую подошел, по почкам нам дал Смотри, что творит а У нас есть полоска выносливости синяя которая, За которой надо тоже, ребятки, следить Когда вы вступаете в драку Нажмите на альт, забираем посылочку Так, хорошо, ребятки Забрали мы посылочку и нам нужно поболтать а, С Олегом, который нам дал этот квест А вы видели, какое наглое какой наглый контингент здесь бывает. Да, бандюганы сплошные на каждом углу. Настолько, что, ребятки, чуть не ограбили. Ладно, мы быстро бегаем. Мы быстренько смогли отжать у этого типа посылочку. Так, ну все, едем дальше. Едем дальше, коллегу. А, поработали, я так понимаю, мы курьером. И сейчас закончим этот самый квест. Так, ну что, я закончил квест. Благодарю тебя. <клес> честная работа, честная награда. Замечательно. И сколько же ты мне заплатишь? с половиной тысячи и полторы тысячи опыта, плюс канистру бензина мне дали. Замечательно просто. Так, ну что у нас дальше? Что это там такое? Какой-то КамАЗ валяется перевернутый. Или это не КамАЗ? Это МАН какой-то. Да. Кто-то залетел. f 2 и новый фильм. Мне дается квест. Новый фильм. Естественно, мы его начнем. Поговорить надо с Анжелой. Так, где же мой мопед? А где же мой мопед? Кто мне подскажет? Куда делся мой... А вот куда он делся, я хрен его знает, ребятки. Вот здесь только что стоял, я на нем подъехал. Почему-то сейчас его здесь а, нет. Ну, ладненько. Открою небольшой секрет, что здесь можно эвакуировать свое транспортное средство. Мне даже подсказывает, эвакуацию транспорта можно сделать... И всего лишь... Да, за 0 рублей, за 0, ребятки, за 0, по -по -по эвакуируйте, пока пользуйтесь, пока бесплатно. Мы эвакуировали свое транспортное средство. Замечательно. Так, ну что ж, едем к месту, то есть к кинотеатру. Для начала, ребятки, надо выполнять вот эти вот самые квесты. Их тут будет немного. Немного. Немного откуда я это знаю, спросите вы Да я уже просто-напросто один раз начинал Играть в эту игру сейчас чисто для видоса, специально для вас Решил продемонстрировать Как же, каково же это Когда ты начинаешь играть в NextRP с полного Нуля, так, ну что ж, заезжаем сюда Вот в эти вот спальные районы Здесь наш маркер И здесь наша следующая ключевая цель Вот смотрите, куча мопедов разбросано, Таких же отчаянных типов, как я но мы свой мопед поставим. Так, что у нас здесь? Вау, вот эта девочка. Бэт, как ты? Слышала Анжела. про твою трагедию. Лучше потом расскажешь. Так. Кстати, у нас в кинотеатре хороший ролик сейчас крутит. Пойдем сходим. Пойдем сходим, не откажусь, конечно же. Да, вы видели эту чиксу? О, какая у нее тачка крутая. Нажмите F или Enter. Она мне предлагает сразу же повезти. Давайте поведем. Я не против погонять на такой тачке. Да, да, да. У меня отжали, мой мирен, теперь я. Опять намерение покатаясь. Давать. оу, ничего себе. Нормально так она рвет с места. Так, в 330 километрах от нас находится кинотеатр. Давайте туда сгоняем. Да, совсем недалеко. Прям сюда на машине, да, подъезжаем. Вау, круто. Подъехали мы к кинотеатру, посмотрим сейчас какое-нибудь кинцо, наверное. Так, что нам дальше? Куда нам дальше? Да, на красный маркер. Естественно, надо бегать по маркерам и делать квесты. Кстати, можно посмотреть на ролик, нажав. Так, и что? Типа, заходим в кинотеатр. Никого там нету абсолютно. Так, кинотеатр. Отлично. Посмотрели кинцо и. выбрана волна. Я так понимаю, едем дальше. Отвезти надо Анжелу домой. Ну что, Анжелка, понравился тебе фильм или нет? Анжела наша молчаливая, идеальная просто э, женщина. Так, ну а мы едем дальше. Так, ну что? Здесь, наверное, надо как-то выехать, да? Здесь, смотрю, нет бордюра. А это значит что? Чуть машину не побила. Я думаю, что если я эту машину побью, с меня определенно снимут кругленькую сумму. Так, здесь можно вроде проехать или нельзя? Да, вроде бы можно. Так, а здесь? Что-то я какими-то дворами прям поехал. А Анжелу какими-то задворками. кстати, у так. меня подруга есть. По уши влюблена в тебя и жаждет Да, встречи. неужели? Я ей оставлю твой номер. Завтра тебе позвоню. Что-то не припомню. Ксюша. Вот, кстати, ее фотография. Что-то не припомню. Может, по пьяни? Хотя хрен его знает. Не припомню я такой вообще. Веришь? Нет, Анжела, не помню я Ксюшу Так, ну что ж, ладно, миссия выполнена и мы получаем еще полторы тысячи опыта и плюс какой-то кейс, я так понимаю, который можно будет... Открыть. Третий уровень, друзья. Третий уровень. Тебе доступен показатель РП рейтинга, с которым можно ознакомиться в телефоне. Так, так, так. Что за показатель РП рейтинга? Хрен его знает. Ознакомься с условиями РП рейтинга прямо сейчас. Так как низкий показатель РП рейтинга влечет за собой не очень хорошие последствия. Давайте глянем, что за показатель РП рейтинга. Вот он, РП рейтинг. Вот, значит, мой персонаж, Витька Поплавок, да, такой у нас персонаж, можно получить какой-то аттестат, да-да-да, кстати говоря, сдать экзамен и получить, я так понимаю, какую-то бумажулечку. Так, смотрим дальше, новые работы, кстати, мне можно поработать теперь помощником фермера и все пока что, да, то есть на третьем уровне мы можем записаться помощником ферма. Фермера, замечательно Так, открыто получил бронзовый кейс Открыть, что я могу прямо сейчас его открыть Давайте посмотрим, а где же он а Вот написано, что в наличии Один, и что же интересно в этом бронзовом кейсе А тут, я так понимаю Сразу же нам отображается Выбор того, что нам Может выпасть из этого Кейса, я так понимаю Эпические, легендарные вещи Да, и так далее И обычные, скорее всего Синенькие, я, я сужу, ребятки, по вот этим вот э, линиям, э, фиолетовые, красные и так далее. Ну, мне бы, наверное, хотелось тачечку какую-нибудь открыть э, просто так, либо купить за 99. Ну, то, что ж, давайте попробуем, откроем, почему бы и нет, посмотрим, что нам э, выпадет с этого Кейса. Погнали, ребятки. Посмотрим, улыбнется нам сегодня удача. Попадется ли нам машинка или же... Нет, если честно, я, ребятки, без понятия так же, как и вы. Прямо здесь и сейчас специально для вас, братишка Скретч, открывает кейсы и какой-то рюкзак мы получаем. Я хотел машину, а мне дали рюкзак, друзья. Так... И что такое? Для вас специальная скидка на следующий кейс. Отлично, я понял. Спасибо. Все, кейсов, ребятки, у меня нет. Мы получили какой-то странный рюкзачок. У нас здесь есть инвентарь. Ну, я так понимаю, это какой-то аксессуар, который мы сможем примерить потом в магазине. Так, ну ладно. Ежедневное задание мы выполнили, забрать долг или же незнакомка Давайте попробуем забрать долг, начинаем задание Поговорить с Александром, давайте сгоняем к Александру и поговорим с ним Здравствуй, да, у меня еще одна привет. проблема осталась, нужно забрать долг у бизнесмена Ох уж эти любители пассивного дохода, вечно деловые, а про долги вечно забывают кстати, если есть желание быстро подняться, приобретай новый бизнес. Их по городу много продают. Если бы было бабло, а я бы приобрел рабочий, бы, конечно. загляни на биржу. И все же ты аккуратнее с должником. Я его плохо знаю. Ну что ж, я тебя понял. Так, давай, показывай, куда нужно добраться и на чем. А, нужно просто-напросто... Приехать на своем, я так понимаю, транспорте Когда у нас начинается задание, смотрите, все вокруг а, преображается То есть у нас здесь была куча людей, а, куча, куча машин Но как только мы начинаем квест, а, все у нас сразу же исчезло да И карты, я так понимаю, очищается Так, ну ладненько, едем тогда к нашей ключевой точке Судьба распорядилась так, что теперь я полный бомжар и я теперь просто-напросто поднимаюсь, пытаюсь а, с колен. Так, а получится у меня подняться или же нет, зритель, делай свои ставочки. Напиши в комментах, получится ли у братишки Скретча подняться в next-rp или же а, нет. Мне очень важно твое а, мнение. Так, ну что ж, а мы прибыли на точку. Давайте посмотрим, что у нас здесь такое. О, с ноги! Ничего себе! Мы вот так мы входим, ребятки. Дерзко, с ноги. Цветочный салон, выбегает чувак, это наш должник, я помню его, надо бы срочно с ним разобраться, давайте попробуем это сделать, ты куда, родной, ты куда собрался, долг отдай, долг верни, слышишь ты, ты задолжал кругленькую сумму, почему до сих пор не отдал? Слышишь, я тебя же сейчас догоню, я очень быстро бегаю, не то, что ты доходяга, слышишь? Давай-давай уже, у тебя ножки-то, я смотрю, подкосились, долг, говорю, отдавай, вот так вот, слушай. Я тебя по-хорошему просил, по-хорошему уже сказал, отдай долг, или же тебе придется туго, ты не захотел. Ну все, вот получается такая ситуация нелепая. Ну что ж, ладно, забираем долг. Так, обшарить надо его. Что-то я его как-то сильно толкнул, аж до крови. Неужели? Так, ладненько, едем дальше. Забрали мы долг у наглеца. Сейчас вернем его обратно Александру. Сними деньги со счета бизнеса. Давайте попробуем. Снимем деньги. Так тоже можно, да, снимать деньги со счета бизнеса? Интересно. Давайте попробуем. Универсам Манита. Что-то напоминает мне это название. Вам, ребятки, не напоминает? Мне лично да. Так. Заходим сюда, нажмите Alt, чтобы открыть интерфейс бизнеса. Так. Открываем интерфейс, пополнить лицевой счет или же вывод с лицевого счета. Лицевой счет 100 тысяч. Так, я так понимаю, мы вывели или не вывели? Или вывели, или нет? Вроде бы вывели, да. Вроде бы вывели, но у нас по факту этих денег нет. Мы просто взяли вот такой вот кошелечек себе, в инвентарь. Так, ну что ж, выдвигаемся, друзья, продолжаем играть в NextRP, продолжаем выполнять квесты, то есть в начале игры нам э, на статусе, в статусе, когда мы находимся в статусе бомжа, дают вот такие вот квесты, да, интересные, которых вы, ребятки, по процессе прохождения уже никогда не увидите, поэтому наслаждайтесь в полной мере, братишка Скретч вам в этом а, поможет. В полной, ребятки, а, мере я продемонстрирую, каково это, когда ты играешь в NextRP с нуля самых низов, поднимаясь с колен из. с грязи в князи. Но до князьев нам далеко еще, поэтому мы пока что валяемся в грязи и выполняем самую дренную работу. Типа принеси, подай, иди нафиг не мешай. Так, ну что ж, ребят, едем к Александру в его суперский салон. А, Чем-то похожий на салон Мерседеса, но он немножко... Называется по-другому. Так, секундочку. Глушим двигатель заходим. Блин, главное, чтобы мой мопед куда-нибудь не угнали, как в прошлый раз ты был. Но мы знаем, что его можно эвакуировать за ноль пока что. Так, ну что, Александр, все, все сделано. Как прошло? Да, отлично, все прошло. Все. Нажмите Q, чтобы открыть инвентарь и перетащите кошелек с деньгами из Александра. Ничего себе, разработчики заморочились сделать вот такие вот скрипты. Ага. ага. Я знал, что ты справишься. Да, блин, вообще говно вопрос. Как будет время, приходи. Но не затягивай. Не заставлю тебя долго ждать. Да, замечательно, ребят. Выполняем миссию, тонкие переговоры. Да, да, да. А, это следующая задача, тонкие переговоры. А текущую мы выполнили 500 а, денежек и 800 а, опыта. Замечательно. Ну, а ты, зритель, не забывай ставить лайкосик под данный видосик специально для тебя. Стараюсь, записываю это уникальнейшее про... Хождения. Покажи это видео друзьям, рекомендую всем знакомым. И я, и тогда мои видосы по XTRP будут выходить гораздо чаще. Ну а мы, ребятки, продолжаем. Так, какая наша следующая задача? Нажав на F2, мы сразу же можем посмотреть. Тонкие переговоры или же незнакомка? Давайте попробуем сразу же, пойдем по ветке текущей. Это тонкие переговоры, да. Именно Александр нам сейчас это задание и дает. Давайте подойдем к нему и заведем Привет. эти тонкие переговоры. Здорово. Поедем к бандитам. Давай, Будь спокойным. А говорить буду я. Ну что ж, погнали, что. Я, я, в принципе, тоже могу с ними поговорить. Ну ладно, как скажешь. Ты же у нас теперь босс, Я теперь никто. Я был когда-то боссом, но раз теперь я никто, без своей кучи бабла, значит говорить будешь ты. Сядьте на пассажирское место. Да. Садимся. Поехали, поехали, друзья. Сгоняем к бандюганам, посмотрим, что они нам сейчас а, при, противопоставят. Так, так, куда это мы подъезжаем? Какой-то заборчик деревянный большой. Мы подъезжаем на хаммер. Это же хаммер, да, вроде? Вроде на хаммер похож. Да. Подъезжаем, так, и что? Тут у нас мне бы какую-нибудь пушечку... Пистолетик ли хотя бы? Надо же все равно как-то это, я не знаю, быть готовым к ситуации. Понимаешь, Александр, ты почему меня не снабдил никаким оружием? Я что, с кулаками, что ли, буду всех долбить? Ну, в принципе, и так можно так. Здорово! Здорово, лысый! Здравствуй, старый друг. Как ты? Слушай, у меня просьба к тебе есть. Конечно. Кто тебе сказал, что я должен тебе помочь? Вспомни последнее дело. Я тебя спас. Это ты меня спас? Ты прятался и визжал как младенец, пока нас спасали мои люди. Кто ты такой, чтобы приходить в мой дом и просить о помощи? Ребята, разберитесь с ними. Вот так вот просто, да? Я же говорил тебе, Александр, что надо было брать какую-нибудь валыну. ну ты что, как в первый раз-то, я не знаю, ну как маленький какой-то пацан, все приходится делать всегда самому, я, конечно, нарожен рожон лезть не буду, поэтому просто-напросто улепетываем, друзья, да, у нас, я так понимаю, погоня, за нами сейчас вышлют, о, за нами уже выехали пандюганы, и нам необходимо от них срочно, ребятки, умотать, сел я за руль вот такого вот хаммера, в который раз мне дают поуправлять нормальным транспортным средством, но это, я так понимаю, продлится недолго, ровно на время, пока мы записываем этот видос и выполняем квесты. Так, все, ребятки, едем. Нам необходимо оторваться от... Ой, эту дорогу я где-то уже видел. Я ее прекрасно помню. Да, надо оторваться от этих бандюганов. Так, нам сейчас... Оу, елы-палы! Я надеюсь, Александр, ты будешь не против, да, что я покоцаю твою тачку. Если бы ты взял какое-нибудь оружие, дубина ты такая, мы бы с тобой сейчас гораздо проще бы решили все эти вопросы. Она приходится сейчас как трусливым крысёнышем удирать вообще от этих бандюганов. Да, они едут, по-моему, на Лексусе. Он тоже неплохо так тянет, да, но мы постараемся оторваться. А вспомним свой скилл вождения в НФС-очке, да, как мы раньше летали там, лихачили. И попробуем его применить. А здесь вроде бы отрыв пошел, движка рвет, мотор рычит. тихо-тихо-тихо, на поворотах, главное нам вписываться в них, да. Главное нам вписываться, и тогда мы точно Оторвемся Огородами надо сжать, Михалыч Огородами, я же тебе говорил Да, огородами будет лучший вариант Тихо, тихо, опять забор, Александр Ну ты извиняй, я еще немножечко коцну Это У тебя же Хаммер, он как танк Он везде проедет, по идее, этот заборчик должен был Разлететься в пух и прах Но не получилось Так, ну все, мы приехали, я так понимаю, да Подъезжаем мы, значит И нам предлагают перекраску Но тут у нас, смотрите, все действует В автоматическом режиме Александр сам перекрашивает свой автомобиль чудесный. Сам, наверное, сейчас или мне даже... О, тут даже мне предоставляют выбрать цвет нашей вот этой наклеечки. Давайте выберем вот такой, сохраняем И да, друзья, замечательно, что-то какой-то цвет Я выпал, вы, выбрал блеклый, да, этой а, самой девочки Которая у нас тут а, сбоку Ну, да, ладненько Так, ну что, бандюганы, это уже не мы Это не мы, мы здесь вообще в первый раз, в общем-то, приехали первый раз в этом городе Поэтому мы тут вообще ни при чем, не при делах Так что езжайте своей дорогой, не смотрите на нас Мы подозрений никаких не должны у вас вызывать Так, ну что ж, едем с Саней обратно, да Откуда здесь заезжать вообще, Сань? Ты открывай ворота-то уже, а? Мы куда должны подъехать-то, я не понимаю. Где тут уже въезд? Открывай ворота, что ли, я не знаю. Здесь есть какой-то въезд специальный. Он по-любому должен быть. А, вот отсюда въезд. Замеч... Замечательно, да, въезжаем. Ни хрена себе у тебя тут вилла. Нифига себе, расклад. Джакузи, смотрю, здесь у него полянки, газончик, все как положено. Бассейны, наверное, еще где-то есть. Ну ты тут, конечно, Саня устроился. Я бы тут тоже у тебя пожил немножечко. Отлично, черт. Но главное выжили. Да, я с тобой Ладно, согласен. Буду думать, что делать дальше. Давай думай, голова. Думай, что делать мне. Я придумаю сам. Хорошее мне тут, говорю, место. Ну что ж, ребятки, вот такой вот у нас Next RP Выполняем стар стартовые квесты. Наслаждаемся. Специально, ребятки, все а, для вас. Ну, естественно, будем развиваться дальше, если вам зайдет эта серия. Поэтому попрошу поставьте лайкосики, про напишите какие-то комментарии. Если вам что-то интересно, братишка Scratch всегда постарается ответить на твой а, коммент. Так, ну а мы, ребятки, выходим из этого места и завершаем текущий а, квест. Миссия выполнена. Следующее задание. Голые риски. Забираем денежки, забираем экспу и вот теперь-то мне по любасу нужен мой мопед да как же я без этого моего верного коня то я не понимаю вот он даже свет сразу же включен так ну что ж выезжаем друзья квест закончен выезжаем а, дальше по делу так ну вот мы и на месте я не знаю как туда переехать через этот большой забор поэтому мопед я свой оставляю здесь и просто перелезу до да, через забор. Приветики! так Любишь поехали рисковать? Конечно поехали, люблю, я вообще рисковый парень по жизни место, Где ты можешь не только развлечься, но и много заработать А вот это уже, Анжелка, интересно Да, я с удовольствием с тобой проеду в это место Давай, показывай Я так понимаю, теперь она за рулем И это даже к лучшему Ведь я буду уверен, что не побью наверняка ее крутяцкую а, тачку И меня не посадят на бабки Так, ну что ж, ребят, поехали с Анжелкой прокатимся Куда она нас привезет, давайте посмотрим Так, все, уже приехали, что ли, так быстро? Обожаю эти поездки с Так, что, уже приехали? Так, куда нам? Оу, ес, дружище. Ес, ес, ес. У меня, похоже, даже квест есть на казино как раз. Мы приехали в казино, верно? Это я правильно тебя понимаю, Анжелка? Да, друзья, это, походу, казино. Но у меня здесь как раз-таки квест. Давайте зайдем. Раз. Почему за посещение казино? Ни хрена мне не дали. Интересно бы узнать. Потому что мы зашли в казино через квест. Ну, ладненько. Заходим сюда и смотрим. Так. Что это такое? Опа, это что, мы играем в кости, типа, да? Так, сколько? 8 у него выпало. Да, 8 у противника. И давайте посмотрим, сколько выпадет у меня. Погнали. Так, сейчас твой ход. Давайте выбросим кубики. Кидай, родной. Оп. Что там у нас? Давай посмотрим. Опа, ох ты, блин, у меня меньше. Давай еще разочек. Несколько попыток нам дается. Давай, бородатый тип, кидай уже. Че сколько у него там выпало? Давайте глянем. У него было 10, офигеть, он просто обходит меня, он просто меня жестко обходит. Так, ну что ж, давай мой ход. Я надеюсь, удачи сегодня на моей стороне. Бросаем кубики. Смотрим. Что-то как-то мало вообще, не прет сегодня мне вообще, ребятки, не прет. 10-18, он меня на голову практически обходит по очкам, а сколько сейчас у него выпадет? Офигеть, 7, это очень много. Он очень много набрал. мне даже 12 не спасет на данный момент. Что ж за такая? Вообще какой-то нефартовый сегодня у меня денек. И плюс выпадает 4. Тут, короче, да, тут запланировано, я так понимаю, да? Запланировано, чтобы я просрал. Верно, браток? Проигрыш, друзья, проиграли мы. Хорошо, что денег из нас не вычли. Давайте подойдем еще разочек. Сейчас что У нас. Первый раунд мы проиграли с тобой, да? Попробуем второй раз. Это что? Ой-ой-ой, это же русская рулетка, друзья. Классика, черт возьми, классика, да, моя очередь. Давай попробуем, блин. Аккуратнее. Аккуратнее, есть, повезло. Тут, наверное, тоже все заскриптовано, я более чем уверен. Ведь это же всего лишь навсего а, квест. Ну-ка. Ага, опять повезло, типа, замечательно. Но, блин, опасно как-то, опасно. Следующий мой ход, друзья, повезет или нет, я даже не знаю. Заскриптовано тут или нет? Ага Повезло, слушайте, ребят, повезло Очко жим-жим немножечко Да-да-да, есть такое чуть-чуть А у вас? Ага Тебе опять повезло? Какой-то он точно фартовый парень Потому что ему везло и в кости Ему везет и сейчас Давайте посмотрим Так, три раза подряд повезло Это просто фантастика Я не знаю, но Как-то это странно наконец-то получилось у тебя чувак сегодня да в чем-то твой день но в чем-то извиняй мой победа замечательно сыграли да прям таки на убой я смотрю типа просто откинула так Потом ну что сможешь продолжить а нам пора. я бы сейчас зашел чтобы квестик забрать ну ладно поехали раз нам пора то вези обратно ну да ребятки знакомит нас с тем что здесь есть казино да, не стесняйтесь, приходите в казино, оставляйте свои бабки, так оно именно работает, если тактика никакой не пользуется. Да, ну, отдельный видос по казино, конечно же, можно снять и попробовать. Так, ну что ж, садимся на пассажирское место, у нас Анжелка за рулем, пускай сама ведет свой драндулет. Отлично, ребятки, выполнили мы миссию и продолжаем. Дальше. Ну что ж, ребят, я надеюсь вам нравится мое прохождение в NextRP. Специально для вас делаю новое прохождение с нуля. Возможно, кто-то и подзабыл, как это делается, да, спустя большое количество времени. Ну, я специально для вас записываю эту серию, чтобы вы вспомнили, каково это, когда ты начинаешь NextRP именно с нуля. У меня сейчас на данный момент третий уровень. Я уже выполнил несколько квестов и дальше сейчас продолжу их выполнять. Охереть, здесь, сколько мотоциклов-то стоит. Сколько все-таки новичков, оказывается, приходит, да, сюда заходит и играет. Я думал, их гораздо а, меньше. Ну, наверное, много таких же типов, как я, которые по второму разу заходят и заново начинают эту игру. По скриптам, ребятки, я на своем прошлом аккаунте просрал 2 миллиона в казино. Вот такая вот, ребятки, непруха. Но это, ребятки, уже небольшое отвлечение. Поехали а, дальше. Так, ну что ж, поехали, ребятки, по следующему квесту. Какой же у нас следующий квест? Это незнакомка. Давайте начнем давайте начнем этот а, квестик. Так, где мой транспорт вообще? Мой транспорт всегда должен припаркован быть. Я вот так, как некоторые, не бросая просто так свое транспортное средство, я его стараюсь всегда припарковать. Но, но, но, но, подождите, квест незнакомка. А, взять я его смогу, а, взять я его смогу тогда, когда у нас... Ксюша подготовится. Ксюша, видимо, еще не накрасилась, Ей ей 31 минута нужна для того, чтобы привести себя а, в порядок. Так, интересно. Ну, я думаю, что можно будет сейчас как-то скоротать время и повыполнять какие-то другие укроп. А, квесты. <с -систит> так, здорово. А что, У -у -у -у -у -у. Ты что ты хотел? Погромче, пожалуйста, и повнять мне. Я не понимаю тебя. Можешь меня подвести до автосалона, где есть Александр? Давай, садись, подвезу. Без проблем вообще. Я как раз освободился, поехали. А можно побыстрее? В смысле, побыстрее? Ни хрена себе ты охренел, чувачок. Мой мопед едет не больше 60 км в час, ты требуешь невозможного. очнись. Я буду очень Нифига себе, говорит, побыстрее его. Даже 60 не едет. Как это не едет? Едет, я вот на газурку по максимуму жму 57. Это из-за из того, что твоя жирная жопа на него нагружена, и он так сильно не едет, понимаешь, братик? Есть такое, нет? Давай разберемся. Вот такие вот ребята здесь борзы, которые всегда пытаются нажиться на твоей э, шкуре. Значит, вы видели, какой борзый чувачок? Я его, значит, подвожу, а он еще быкует. Давай, говорит, разберемся! Да, ребятки, закончим мы на сегодня нашу сегодняшнюю серию. Я надеюсь, вам понравилось наше вступительное прохождение Next RP. Я, конечно же, хочу дальше продолжить развиваться, зарабатывать бабосы и специально для вас пилить а, видосы. Ну и, конечно же, давайте посмотрим а, на то, как вам видео зашло. Давайте наберем хотя бы 500 просмотров и 50 лайков на данный видосик, чтобы я дальше начал продолжать пилить продолжение моего, так сказать, прохождения в Next RP. Введи, пожалуйста. мой